Доброго всем утра. Или дня, когда посмотрите ролик. Вот, сегодня у нас 18 сентября 2022 года. Вот все, полете круголетием. Вот видите, вот это, эти засохшие это ромашка. Ну не ромашка, это псевдоромашка, это многолепестник называется. Он многолетний. Вот уже отсохшие давным-давно. И вот это молодняк новый. Вот, яркий, красивый, вот вот вообще и новые завязи, даже еще не, еще не открывшиеся. Это вот открывшиеся, вот, сейчас немного перейду на другое место. Вот, это вот другая травка, я не помню, это то ли донника разновидность какая-то, вот у него вот что-то типа семян, да? Там вот мы видим, вот он этот весь вообще куст, который тоже цвел, отцвел уже вроде бы как. И вот они. Опять цветочки вот эти красивые. Фиолетовые. Возможно там пурпурные как-то. Что то давай. Вот. Вот видите, как все прекрасно. Все прекрасно. Живет, хочет жить, ей нужно светло, тепло, влага регулярно и все, она будет продолжать плодоносить, цвести и пахнуть. Вот Такой вот небольшая зарисовка. Пока-пока. Вот интересные какие-то облачка. Вот эти вот перистые типа подсвечиваются. Самосветятся, а вот эти кучевые нет. Теперь похожа да, похожи на какие-то посыпки. Рассыпки.